Графин Каника выяснил всю ситуацию вот от начала до конца 10 раз извинился хоть на камеру хоть как вы бы завтра вышли на трибуну сказали бы вопрос исчерпан что Гашев извинился есть вот такая-то я например я же не говорю что это так должно быть хотя бы такая попытка бы от него была согласитесь было бы как-то там адекватно да. и какая-то реакция была бы человеческая но Правильно. то что выстраивается забор не пустить парламентариев в чем проблема это какая-то не хочу сказать, что это Штегашев, председательствующий один, принимает такое решение. Это вот, какая-то трусость, какая-то вот такая подлая такая фишка. Люди приехали из за тысячи километров сюда. И не пустить их... Три с половиной тысячи километров. Зная, что приедут, ну обратите на них внимание... Примите хлеба сольно, как мы всегда, хакасский народ всегда пользовался уважением именно в плане приема гостей, гостеприимности, да, народ. Все это знают. А здесь такой непонятный форс-мажор нагнетается. Мы не знаем, что будет завтра. Может быть, примут, мы же не знаем, какое решение будет принято. Но, тем не менее, настораживает вот эти вот заявления о том, что ковид там, и так далее. Есть процедуры в масках. Садимся там на 2-3 метра Конечно. друг от друга. Есть возможность там выступить. Ну, очень сложно. Тут вопрос. Не то, что хакасы поссорились с калмыками или калмыки с хакасами, А тут именно международный конфликт да. идет. Государство ну, на уровне. Же, но, говоришь, но это, правда. Нет, это, но это правда. Один Сейчас парламент он, обратился к другому парламенту. Один парламент блядь. независимого государства обратился к парламенту независимого государства. По Конституции у нас все атрибуты независимого государства. Технически есть. мы же федерация? Да, да мы федерация, да. И фактически не... Соответственно, и тут вот, когда вот под коврик вот это заметать, это не, во-первых, извините меня, а что вы, под коврикой заметали, вот они говорят, все уже закончилось. Я когда общался с калмыками через интернет, они мне показывали через электронную вот эту наше правительство, они мне показывали скрины, письма, они писали на имя депутатов Верховного Совета, когда только в разгаре это еще было. Ни одного письма нам не, не показали. Да. Не, не довели ни одного письма. Я как-то спросил у одного коллеги, которые знают, он говорит, а просто вот откладывается, откладывается и все. Потому что скрины мне присылали, вот, отправили, я и калмыкам говорю, пишите, официальные письма пишите, чем больше вы будете писать, потому что слова это одно, а когда это на бумаге, это лучше. В итоге вы, раз вас целый год не слышали, вы правильно сделали, а вы обратились в парламент? в парламент, потому что проблема не решается, проблему и сейчас не хотят решить, хотя ее легко решить. Это обычно идет восточное гостеприимство, просто прими гостя, Просто поговори с гостем, выясни, и все. Наоборот, и после этого, мне кажется, если правильно эту проблему рассудить, дружба хакасов и калмыков, она только крепче станет. Конечно. Вот и все. В приехали творить добро и мир. Вот тот раз разлад, который пошел между... Не хочу произносить между... кого, тот разлад вы приехали... Просто примирить, а мы с радостью, Верховный Совет Республики Хакасия, в лице нас, и также другие депутаты, вы правильно сказали, что э, не все поддерживают данную позицию. Вы, мы, вы миротворцы, и мы вместе. Вот что я хочу ну, сказать, я и мы бы, рады. Я очень. бы хотел здесь подправить немного, да. здесь нет речи о конфликте да. народов. Да. Здесь есть проблема одного человека, да. который оскорбил да. народ. Ну, но мы вами Разрешите 24-ю сеть объявить открытой. И для приветствия государственных флагов Российской Федерации и государственного флага Республики Вакасия прошу встать. Я услышал, что вы задаете какие-то интересные очень вопросы. Да? Да, и хотелось бы поговорить с вами, почему у вас в голове появляются такие мысли. А я, я, так, нет, нет, я, так, я так, я так понимаю, это... Так думает народ Хакасии. Нет, народ Хакасии, он вообще. Костя, а вы где? А, молча, Поднимайте сюда, потому что гости здесь. Угу. Вот где большой зал, да. Угу. Делегация здесь устремилась. Ли, ваше, ваше личное мнение. Можно? Нет, я не хочу, чтобы меня. Почему? Снимали. Вы же на, на работе? Я закон. На закон? И что? Закон есть? Я корреспондент. Ну и что? А где, и написано, где написано, выяснить, что корреспондентов нельзя снимать? я пыталась выяснить, Я еще раз говорю, что, где написано? именно у вас позиция. Вот ну все. вот и все. Но я хочу у вас выяснить, какая у вас позиция. Нет, я вас нет, не знаю. просто давайте мы уберем. Все. Я а вас причем здесь кто? я не знаю, не знаю. Я вот я представитель Скалмыки. Хочу вас поинтересоваться, какая позиция у простого народа. Ну, так вы выйдете на улицы я просите их, пожалуйста. Нет, меня не ну, надо нет зачем? Почему? Вы же, вы, же, вы же представитель народа. Я просто ну, хочу, я у меня нет возможности, народа. сейчас я пока здесь. Я чуть попозже, когда все это закончится, я обязательно выйду на улицу и поспрашиваю людей. Но, Но сегодня я вижу вас здесь и хотелось бы вас услышать. Я не хочу разговаривать. Как вы понимаете, ситуация сегодня набирает такой вот сегодня СМИ, ваших СМИ. Я вижу, что муссируется вопрос по поводу межнационального конфликта между хакасами и калмыками. Но мы, как делегация с Камыки, в течение всего дня постоянно всегда говорим, что у нас есть претензии только к человеку по фамилии Штыгашев. И в наших головах он не Хакас, он не русский, он не он Штыгашев, председатель правительства. Что ну, думают обычные люди вот, хотелось бы Вообще год назад, когда вот, была, была произнесена вот эта речь, многие хакасы, коренные хакасы, высказались против этого, я слышал, да. потому что как, как представитель власти он вообще не имел рассуждать о народе. Вообще я считаю, что Любой, можно я сниму? Любой человек не может рассуждать о другом народе, он не имеет морального права на это, и поэтому здесь человек такой опытный, много лет в когда высказал такое, ну, мы приходим к мнению, что у человека начинается уже старческий маразм, грубо mm -hmm. скажем. И э, поэтому э, многих хакасы не согласились с этим. связи с этим у, у нас э, было несколько попыток как бы, принести извинения калмыцкому народу, потому что mm -hmm. калмыцкий народ все-таки mm -hmm. это братский народ. Mm -hmm. э, у нас приезжает театр, приезжал туда, мы, то есть очень тепло встречали. Э, мы очень э, хорошо общаемся с калмыками. Маш а да, театр, кстати, тоже к нам да, приезжал? Да, да, да, mm -hmm. да. То есть культурные обмены какие-то эти происходят. То есть я считаю, что я посчитал после этого сразу историю, То есть там все достойно написано. Я не знаю, по каким этим делам выводы. Но то есть, если обвинять, то можно и чеченцев да, обвинять. То есть, это была политика. Сегодня могут признать Хакас такими же террористами и сделать такими же как бы, негодяями. Да? То есть это политика. Здесь очень трудно рассуждать и вынести, как бы, найти справедливую сторону. Штугашеву могу сказать, что он сегодня далек от хакасов, от коренного населения. Когда он выходил, то есть он уже в течение 30 лет представитель э, Верховного Совета. Вначале, да, он как бы, э, как бы выдвигался от токасов, то есть от своего района. Но вот последние лет 15 он теряет поддержку, потому что он стал жить для себя. То есть он все делает, чтобы э, как бы, э, ну, для себя, а не для народа, оторвался поэтому, он, да, да, то есть он оторвался, он далек от народа, и сегодня э, вот такая ситуация сложилась. Ну, сегодня как бы пытаются его убрать, ну не знаю, здесь мне кажется политика, не знаю, то есть да, человек уже в возрасте, э, здесь должен быть какой-то государственный, что нельзя в таком возрасте руководить э, закон, э, законодательным. Э, то есть э, властью, не исполнительной властью. То есть это очень большие пробелы э, в нашей конституции. Поэтому ну, я считаю, что это, а, вот такие высказывания вплоть до, должны допидеть полностью. То есть нельзя другому человеку, другого народа рассуждать о каком-то народе. Это у нас тоже очень часто происходит. Со стороны начинают обсуждать про хакасов, нужен ли нам язык. Вот такие моменты, конечно, мы пытаемся, есть, но это надо, чтобы пересекались а, на уровне законодательства и за это обязательно наказывать. не было вот этой позорной связки КПРФ единая. Россия, такого предательства в адрес жителей республики Хакасия. И я более чем уверен, что не было бы такой ситуации, в которую спровоцировал Владимир Николаевич. Потому что мы бы все-таки добились того со своим главой, со своей четко убежденной позицией как бы не ориентиром на... Эффективную работу мы уже давно председателями повного совета просто напросто поменяли. Интересно, где мой дом, где мой дом, родной. Я отвечу сразу, даже без сомнения, я рожден на Волге, тут мой дом. С высоты небесной, птичьего полета. Золотой. Я приеду снова Потому что знаю Что хочу дотронуться рукой До тихого берега До теплой воды Спасибо, что сберегла Все тайны мои До тихого берега Что сберегла Все тайны мои Спасибо, что сберегла Все тайны мои До тихого берега До теплой воды Спасибо, что сберегла Когда отдыхал были в черногорске после уже с приходом вот э, нового главы в, в городе абакане э, абакан уже стал действительно на, при, так, формировать не такой образ э, реальной столицы ну и вот сейчас э, мы получили э, ну, в сухом остатке э, разваленные города э, которые и света нет, и, и инфраструктура страдает, все работа э, существует по остаточному принципу. Вот. Ну, естественно, средств нигде не хватает, ну и честно скажу, главы слабые, поэтому как бы вот и результат. Сколько прошло. Ой, а? много. Даже говорить страшно. В каком году родились? В 55 Представляешь? 57-м наши приехали, в Листу, поэтому, конечно, ничего. Да, хотел следить, но у него рабочее совещание по это... Шумит душа тоска. это... Вот ну так, вот так, так, вот да. Что там? Привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет, Вот моя бабушка, ее выселяли с двумя дочерьми, с тремя, с тремя внучками. Младшей не было и года. И надо отдать должное вот нашим калмычкам. Вот, я считаю, вот вчера вот была передача, я сказала, что калмыки выжили еще благодаря героизму наших женщин. Ну вы со мной согласитесь, что основные тяготы, особенно первых да. го, первых лет депортации, мужчины еще были на фронте либо в широклаге. Все легло на плечи женщин. Потому что выселяли в основном женщин, стариков и детей. А кто за всем смотрит? А это быть. Да, это женщины. И Дети. все эти тяготы в вынесли наши женщины, и они смогли еще спасти и детей, и внуков. Выжить. Они выжить. смогли выжить. Нет, они смогли спасти нацию, я считаю. Да. Спасибо. Спасибо Сибирякам, которые помогали и калмыкам в эти тяжелые годы. Моя бабушка вот много рассказывала, она в принципе достаточно умная женщина была. За 20 минут же предупредили о том, что нас будут выселять. И она первое, что взяла, это шейную машинку «Зингер». Она взяла, как сейчас на языке предпринимательства, орудие производства. И после этого вот приехали, никто не брал на постой, кому нужна семья, где одни женщины. Брали в основном, ну, старались взять ту семью на постой, в которой хоть мужские руки да. есть. А здесь одни женщины, никому не интересно. В конце концов, ну, в общем-то, руководитель староста, как их называли тогда, глава поселка? Да, да. Председатель, да. да. Он их погрузил на телегу и, в общем-то, чуть ли не насильно определил на постой к солдатке. У нее муж умер на фронте, дети свои были. Она не хотела, она не открывала дверь, не хотела брать на постой, понимала, что это тоже тяжко для нее будет. Но потом она была благодарна, потому что на следующий день бабушка моя расчехлила машинку. Она увидела, что у нее дети, трое детей, во что они одеты, что они... Ну, вы представляете конечно, война, да? Конечно. Она тут же им перешила что-то, перелицевала, она... Детей обш... стала обшивать, она и хозяйку одела, как она, она ходила, говорит, хозяйка в какой-то старой шинели под поясом ремнем, да. она из этой шинели сделала ей прекрасное пальто, да. она сибирячкам, ш... до этого, говорит, они не носили вот ну, такая деталь, да. вот стеганые. Брюки на ватине. А для Сибири это очень актуально было. И она многим-многим шила. Ну, в общем-то, у меня бабушка была очень рукастая. Коллеги, что действительно каждая каждой калмыцкой семье проснулась эта боль, потому что был выслан весь И каждая калмыцкая семья хранит, во-первых, память этой боли. И, конечно же, благодарность сибирякам, местным людям. Вот когда мы были даже в Москве, сюда ехали, там приходили люди, наши земляки просили передать привет, просили передать ну, слова поддержки своей. Говорили, вы знаете, что мы приехали сюда по очень серьезному вопросу. Тема была болезненно затронута а, для нашего народа на, скажем, одним человеком, не буду называть здесь осквернять Давайте, стены упустим, не будут, значит, осквернять стены именем этого человека, но его имя известно, антигерой сегодняшний так вот ну мы что надо сделали, что смогли вот официально делегация значит два депутата народного хорала нашего присутствовали они привезли текст, значит, обращения нашего парламента вашего парламента в общем что надо было и были неформальные встречи мы встречались у нас тоже составе делегация есть доктор наук исторических тоже а Ташборисович мы с ним ходили в местный институт научный очень теплая была тоже такая дружественная встреча и мы вот, пришли сюда, приехали сюда как на близкую, родственную нам землю. Потому что здесь только в Хакасе 9 тысяч калмыков жило в тот период. Потом уже дети появились, вот как Наталья, другие значит, люди. С благодарностью до сих пор Сибирь для нас это тоже родной, родной участок земли, да, это для нас как бы тоже родина. Потому что многие, вот мои старшие здесь родились, мама с папой поженились. В 1945 году, 9 мая, отец был инвалид войны, прямо в Новосибирске. То есть для нас Сибирская земля большая такая огромная планета. Это для нас тоже родной дом получать для Калмыков. И и вот, мы да, здесь, да, мы, это вот это наша на, на самом деле родина. И поэтому большая вам благодарность. Я У нас сибирь, калмыки, конечно, сибирь. ожидают вот, ну, вашей реакции. Здесь, не только для, здесь, реакции здесь. официальных постей, но и людей. И у вас есть уникальная возможность тоже сказать слова, свои ответные слова нашим жителям. Было бы очень здорово. Действительно, очень приятно сегодня принимать вас, во-первых, в гостях здесь на нашей территории и слышать столько много положительных слов и отзывов о наших людях. Сибирская земля, она вообще гостеприимна изначально. И, как вы правильно сказали, далеко не только калмыки проживали здесь вот сложные годы. Это были и немцы, это и огромное количество белорусов, которых сослали еще ранее, в 30-х годах. Да? Поэтому жители понимали и понимают сейчас, что это такое оказаться на чужой территории в вот такое сложное время. Наверное, наш суровый климат, он каким-то образом закалил душу людей и поэтому своим теплом они стараются ну, обратиться к людям, к окружающим вот с таким хорошим отношением. И я думаю, что действительно вот те сложные годы, только благодаря тому, что взаимопонимание и взаимопомощь между людьми, проживающими на нашей земле, помогла выжить и продолжить, дать продолжение роду и вашему, и нашему, потому что всем было тяжело. Вот. На самом деле, огромное спасибо и вам, и вашим предкам за то, что приехали сюда и не стали насаждать что-то свое, какие-то свои традиции, обычаи и вытеснять наши. А именно за то, что действительно вот это вот взаимопонимание, которое позволило родиться чему-то, наверное, такому большому и значимому, и получилось, что мы все живем на одной земле, по сути это дело. Делаем одно дело и сейчас, вот в наше сложное время, в настоящий момент, да, мы должны держаться друг друга и помнить то, что происходило тогда и брать пример с наших предков и продолжать общение, межнациональное общение, межконфессиональное общение. Сейчас тому внимание очень большое уделяется, я думаю, что на каждой территории и у нас в республике, и у вас, и вообще в России в целом. Поэтому мы за то, чтобы везде был мир, мы за то, чтобы мы люди одной земли, одной планеты, нам нужно держаться друг за друга. и только благодаря совместным действиям. Я надеюсь, что есть у нас светлое будущее впереди, все будет хорошо, давайте будем общаться, давайте будем друг с другом каким-то образом поддерживать связи, делиться наработками, и не только в плане исторического взаимодействия, но и в плане да, совместных действий каких-то, да, в настоящее время, поэтому спасибо вам за добрые слова, спасибо за то, что вы приехали сегодня, очень приятно, что есть где-то далеко люди, которые являются нам родными, да, по месту проживания. Да, да, да. По месту рождения. По месту рождения. Ну вот сейчас мы проедем в наш музей, и там э, история, и может быть э, проживание именно ваших предков немножко более широко будет освещена. У нас есть э, замечательные люди, создатель музея Лидия Васильевна Андреянова, которая сама простой учитель истории. Буквально вот с, с, нуля с нуля создала, и вы увидите, какого уровня сейчас это музей. И там же будет присутствовать наш э, поисковик, так скажем, Владимир Иванович Камынин. Он почетный гражданин Дженкидзовского района. Вот у меня на столе лежат книги его. Он огромную работу провел по э, поисковую... И создал книги памяти от района. Вот уже есть издано два тома и готовится третий. И он ждет личной встречи с ним. И он ждет личной встречи и не поделился с нами информацией, которая у него есть. Сказал, я лично хочу рассказать, поэтому там вы тоже его увидите. Донесем обязательно до коренных жителей, до жителей нашего района, до главы района. Спасибо за теплые, за добрые слова. И я думаю, наше общение не ограничится. Вот только эта встреча, мы готовы общаться. Нет, и на Приезжайте. Нас заинтересовала фамилия, это наша, калмыцкая. Да, да, и... да. это, ну, во-первых, почетный гражданин Рженкидзевского района. Наш замечательный хирург, заслуженный хирург республики Хакасия. Очень много лет уже проживает здесь. И уже ему 70 70 с лишним, не могу сейчас сказать точно, но до сих пор работает. Все его знают, все его любят, профессионал своего дела. Вообще замечательный человек, народу, уважают. Да. Очень, он да. по национальности кто? Калмык. Он калмык, да? да. А калмык. живет давно здесь он? После тогда или потом приехал? Нет, нет, нет, он, нет, он уже а, он в современное время. чтобы нам сюда не возвращаться. Ну немножко о, о нашем музее, вам так здесь, о здании. Здание этого музея построено было в 1909 году, когда у нас шло строительство, началось здесь строительство в нашем районе Транссибирской магистрали, и это здание изначально построили как здание железнодорожного вокзала. Сначала по плану должна была железная дорога здесь рядом пройти, но потом что-то перенесли и пошла на дальше. И получилась станция у нас, вот где поселок Копьева, так и возник потом поселок Копьева. Случайные находки археологические, которые найдены в нашем районе. И среди них вот эти коленчатые ножи, они найдены в нашей деревне. И недавно у нас один дом, в одном доме строили гараж, выкопали яму и обнаружили могилу. Могилы Карасукской эпохи неглубокие, небольшие, каменная такая кладка, отделка. И в виде эмбриона лежит покойник. И вот эти ножи клались у рук, а горшок у ног. Мы Но В этой могиле ничего не обнаружили, однако в разных местах нашей деревни обнаруживают вот эти артефакты. Ну, вот этот топорик еще сюда мы отнесем кельт. А вот серп и прочие вот эти вот предметы ниже, в том числе красивейшие вот эти бляхи, зеркало, это уже Тагарская эпоха, 8 первый век до нашей эры. А вот эти ножи 12-й, 8 -й век до нашей эры. Ну и здесь вот железо средневековое тоже находят. А также жернова. Жернова – это свидетельство о том, что уже в 8-1 веке у нас занимались земледелием. Было орошаемое земледелие. У нас за деревней сохранились валы вот от этих рыков, которые проходили, как бы мы назвали, по Средней, по Средней Азии. Вот. И здесь занимались земледелием. В горшках находят разного рода продукцию. Вот это тоже тагарская. Эпоха 8 первый век до нашей эры. Вы видите разных размеров. В Тагардскую эпоху уже были простые, без всяких украшений. Единственный горшочек, который выбивается из общей массы, как бы, это вот этот вот глиняный горшочек с сушками, так его называют горшочек с сушками. Видите его. Остальные все по форме однотипные. Ну и следующая экспозиция у нас это Украшения и предметы мужчин, охотников и так далее. Здесь вот вы видите ружье и ну, пистолет, так мы скажем, которые заряжались со ствола. Это найдено в районе Хакасских улоц. А, это предметы, украшения, которые стоили очень дорого а, девушек и женщин. На костное украшение две косы соединяли вот такими пластинами. Одна такая пуговица там стоила быка или коня. И здесь полудрагоценные камни вплетались вот, допустим, вот в эту снизочку. Все это привозилось из Индии. Раковинки каури, вот, одна такая раковинка стоила быка. Они, например, на костюме шамана сто раковин нашиты. Представьте, какой он дорогой. Целый, если быка, вот вот Это конь, имитация, нужны. Лидия Васильевна, да? Это наводил, это имитация. Это новодел, конечно. А, так вот, это я хочу сказать, еще. у нас угу. исконно, вам говорила, наверное, Людмила, проживали кызыльские хакасы. Кызыльцы. Угу. Хакасы казильского ну, происхождения этно-этнической группы, а всего пять этнических групп у хакасов. И вот у нас испонно проживали в Верховьях Чулыма э, раньше. Сейчас группу. их где-то 280 человек, это три года назад насчитывалось. То есть то выезжают, то умирают, то смешиваются, смешанные браки. Но тем не менее, э, вы, вот эта вышивка, любой хакас, который придет, он сразу скажет... Ну, это козыльская А почему? Только у козыльцев встречается вышивка рога животных. Потому что оказалось, ни в одном музее мира нет козыльского наряда женского. Нет ни в одном музее. И мы по отдельным деталям воссоздали вот эти костюмы. Обратите внимание, вышивка старинная тоже, ну, по старину. Это, конечно, новоделы, но по старину. Вы видите... Рога оленя кругом, стилизованные рога оленя. А вот это тоже самое рога оленя. То есть кругом вы видите рога оленя нашитые. Почему? Дело в том, что богиня Умай, вот так ее художник изобразил, богиня Умай в хакасской мифологии покровительница материнства и детства. А тотемное животное у нее это олени. И вот поэтому девушка нашивала себе обязательно вот эти рисунки для того, чтобы, когда она выйдет замуж, свадебный наряд, чтобы у нее были дети и чтобы была прочная семья. Очень интересный с 4,5 метров. Ширина подала хакатского платья 4,5 метров. Почему, я не знаю, пока еще этим вопросом не задалась. Но 4, вот вы видите здесь. Нашиты разные ленточки, это э, радуга, и радужные же цвета присутствуют и в обшивке тесьмой. Вот это тоже обереговые вещи. Ну, про шамана уже вы тут все поняли, да, там гид тут нашиты это все. Бубен считался священным, колотушка, это, это считалось священным. Ну и далее. Мы видим ту посуду, которую вы не увидели в юрке. Мы ее свято бережем, потому что все, что можно было после нас, было сдано на металлолом. Как раз это было такое страшное время. А мы успели, успели как раз вот это все собрать. И вы видите фарфоровое, пузнецовский фарфор во многих хакатских семьях сохранился. Вот блюда тут очень красивые, ну и так далее. А вверху обязательно в юрке на полках стояла вот такая стеклянная посуда, куда заливали араку, молочную водку. Садитесь, садитесь, садите, Владимир Иванович, нам все расскажет. Когда два года назад я готовил, выяснил, что существовал Саралинский детский дом в поселке Орджонкидзевский начал собирать материалы. Среди воспитанников оказались и, как говорится, бывшие жители Калмыкии. Ну, а в общем, чем я тогда начал заниматься, хоть немного вопросом узнать, значит, что в соответствии с президиумом Верховного, 43 -го года, значит, население по сути дела, Калмыцкой СССР и Астраханской в составе были переселены сюда, в Хакасию, вернее, в Сибирь, Казахстан, Алтай. И вот только лишь в сорок четвертом году к нам прибыло в Хакасию 4391 человек, спецконтингент назывался. На нашу станцию Копьево прибыло 1034, станция Шара-1160, Сон там и так далее, и так далее. Вот прибывшие были все на 100% зашивлены, педикулез. Стан... Кто, а какая национальность? Калмыки. Это Калмыкик, это, это Калмыки. Все, все о Калмыках. На станции Копьево больных из 1034 человек прибывших как оказалось 128 человек. Госпитализировано было 44 и умерла от дистрофии и туберкулеза 12 человек. Естественно, все прибывшие были под, как говорится, надзором НКВД. Вот, работали на рудниках, в шахтах, на лесозаготовках, в сельском хозяйстве небольшое количество. Вот. Ну и вот. Когда начал выяснять, то значит, э, среди воспитанников детского дома, а он у нас просуществовал с 1945 по 55 год, значит, были, вот нашло я, 10, 11 даже, нет, 10, Анжию Горе, 36 -го года рождения, э, и Гадошева Маша, брат с сестрой. Они были... Здесь у вас будет потом сообщение. Маша Гадошева, это сегодня она у вас, Плетнева Мария Ренжеровна. Она проживает, проживает... в... Да. Она совершенно недавно, значит, года два наверное, назад выбыла. Проживала она в Черногорке. Вот там же она почти 40 лет отработала... Учителем. <смех> Удивительно, вот. где-то человек восемь, восемь воспитанников детского дома стали учителями. И вот э, Годошева Маша, э, Дорофеева и э, Царева значит, оказались воспитанниками и... Э, как говорится, ну, в Хакасии нашей. Остались в Хакасии. Да, и все были учителями. Ну, ну вот еще для фамилии Матыцин Вася, был в четвертом классе. Матыцина Вера, сестра его, Маштыков Витя и Дима, Маштыков Коля, Улинжиева, Тося. Одна из лучших учениц была и в школе в этой, и среди детского дома. В 50 м году, ее есть фотография, вот, у Леужилы. Я вам это все передам, вот. и Матыцины. Вот. матыцин и ренжеров Коля. Вот. Есть сообщение Плетневой о том, как она попала, как она жила, и все. Я не буду время ваше отнимать, я вам все это отдам, и вы прочитаете. При этом, значит, из архива Анжеева э, Бориса Андреевича, интересно, тоже судьба после Деддома э, был послан в Чулымский совхоз на поднятие земель. Ну, от плотника дорос до замдиректора э, по хозяйственной части. Но случилась беда. Вот, и в 1984 году с одной деревни в другую перевозили зерно, машина упала под откос, и он погиб. Вот. Это вот его семья, это вот Плетнева сама, Анжиев. Вот, вот он, Анжиев. На презентации альбома присутствовала его жена. Mm -hmm. То есть мы выпустили альбом по результатам поисковой mm -hmm. работы Владимира mm -hmm. Ивановича, вот у него и есть экземпляр лежит, и проводили презентацию у селья и приглашали. Там же, там, в детской школе, как говорится, дома. где она, детский дом был рядом со школой, буквально, там через двор. Mm -hmm. Кроме этого, я сделал выборку, думаю, друг вам. Вы заинтересуетесь. Если вам будет интересно, я мог бы продолжить. Потому что вот Казнаев Балтык, Дорожева Раша, Манжеева э, погиб, э, дороже погибли в плену, а Манжеева на руднике Коновозом работала. Вот. Из кни книги памяти второго тома, потому что я это делал, работая над вторым томом. — Да просто Значит, пояснить, Владимир Владимирович, у нас издана книга памяти о Женикидзевского района, Владимир Владимирович собирал материал, он сейчас про эти книги и говорит, Когда у нас вошли те, кто... Скажите, Владимир Владимирович, ну, я за вас ну. говорю, говорите, кто у нас. Ага. — Значит, я сделал выборку вот с этой книги, вот со второго тома. Это вот ваши все, как говорится, калмыки, которые воевали, некоторые погибли войны подход завода имени Ворошилова. Красноярский завод комбайнов переделали в военный завод. Выпускали орудия, снаряды, артиллерийские орудия и молодежь нашу туда гоняли. А вот чтобы кормить людей, которые там работали на военном положении, они были и домой не отпускали открывали подходы. И вот такой подход был у нас в деревне Кожукова. Маленькая деревня. И вот туда-то и привезли, типа, во-первых, немцев, а потом привезли калмыков. И много калмыков там работали. Жить некей было. Им рыли землянки. У нас многие жили в землянках. Рыли землянки. Привезли их полураздетых, ни запасов пищи, ничего, с детьми. И вот Валентина Михайловна, она была бригадиром. История, вот деревня Козухова, к сожалению, сейчас там уже и не осталось никого жителей, кто бы помнит это. это Валентина Михайловна умерла. Вот она училась в нашей школе, почему она и попала к нам в музей. И когда вот я с ней встретилась, она мне поделилась, что лучше, чем калмыки, Никто Хорошо, не работал. Такие кропотливые, трудолюбивые люди вообще. Ну вот, так что влезья. спасибо вашей калмыкии, что вы воспитали влезья. таких влезья. людей, влезья. которые помогали. Влезья. Вот эту капусту, а вот, э, а ее крошили, влезья, да? солили в большие бочки чины. Потом приезжал, с приезжал поезд а такими бочками Соля, такими, влезья. как вот сейчас бензин или что там будет? Угу. вот с вот угу. такими бочками приезжал. И капусту загружали прямо вот в эти огромные цистерны. Вот что-то мы уже можем о Калмыцке узнать, так ведь? Кухня угу. калмыцкая и так далее, вот выдающиеся ваши люди. И у нас, кстати, знаете, что отмечали вот Валентина Ивановна? Жили люди разных национальностей, но никто никогда не делил на национальности раньше. Очень дружно жили и делились всем последним. Мы, говорит, подкармливали вот этих детей, которые голодали и так далее. И, ну, что еще хочу сказать. Мы запланировали в этом году, нисколько не вру, в плане годовом у меня мероприятие, а мы все жалели. Мы очень любим его стихи и будем рассказывать скажите, о выдающемся. Скажите, пожалуйста, вот вас будет смотреть вся республика. Вполне возможно, будут вас видеть те, кто жил вот здесь, годы э, перевод ссылки. Что бы вы хотели вам сказать вот сейчас? Вот, какой? Ну, можете передать привет? Может кто-то вас узнает? Я с большой благодарностью отношусь к вот этому приезду. Мы ждали вас. Мне было очень интересно, потому что история военная Калмыков немножко мне была известна. И мне хочется, чтобы эта история была более полно освещена нами и Владимиром Ивановичем Камыниным, и вами, и теми, кто жил когда-то здесь, уехал на родину и сохранил память об этом событии в своей семье. Хотелось бы, чтобы написали свои воспоминания об, об этом событии, вообще историю своего рода, и передали бы нам, пусть это в электронном виде, и мы могли бы здесь это потом даже издать. Это было бы очень-очень здорово. Я надеюсь на эту связь. А также я думаю, что у нас Увеличится количество экспонатов вот, за счет ваших подарков. Я благодарна за вот эти очень дорогие подарки для нас. И обращаюсь к правительству, к Министерству культуры Республики Калмыкия оказать нам помощь в приобретении женского и мужского национального костюмов. Но, может быть, какие-то еще и сувенирные вещи, чтобы вот представить Калмыкию в достойном таком виде в нашем музее. И мы пополним эту историю еще воспоминаниями, и у нас будет очень хорошая экспозиция о Калмыкии. А ваши люди, которые здесь жили и работали честно, добросовестно и очень хорошо, они заслужили, чтобы память о них сохранялась. Спасибо. Я хочу поблагодарить, Лидия Ивановна, за вашу Спасибо. большую работу проделанную, за ваше бережное Спасибо. отношение к истории, за ваше внимательное отношение вот, к спецпереселенцам из Калмыки. Есть специальный уголок этого музея, посвящен спецпереселенцам из Калмыкии. И хочу вас заверить, национальные костюмы Калмыка вы получите. Спасибо. Очень Я благодарна. Думаю, Наша связь, она не будет прерываться, мы будем с вами общаться. С Есть, элект... Есть интернет, электронная почта, да, да. поэтому, наверное, мы попытаемся собрать воспоминания калмыков, да, которые были репрессированы именно... И жили на станции Копьева, в селе Копьева. Но, к сожалению, очень многие из них уже покинули этот мир. Своим детям, да, то, что с какой благодарностью мы должны как бы, относиться вот к сибирским народам. Потому mm -hmm. что только в первые четыре года депортации погибло порядка 40 тысяч колонков здесь. Да? И это порядка третье населения. И, возможно, если бы ну, вот, вот, не помощь сибирского народа, возможно, ну, ну, эта цифра была бы намного-намного больше. Я больше, чем уверен. И вот нам, об этом наши старики, как бы и родители рассказывали и рассказывали. У -у -у. Поэтому, конечно, мы, ну, вот, у нас, современного поколения, явно ну, вот, вот, впитана наверное, вот, вот, благодарность к сибирской земле и сибирскому народу. Команда канала «Зан Онлайн» благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков.